Нажимая сочетание клавиш Ctrl-K, мы режем те дорожки, что выделены синим. Для наглядности я уберу эти выделения и нажму Ctrl-K. Ничего не произойдет. Если я выделю, дорожка порежется. Также дорожки режутся, если они выделены с сочетанием Ctrl-K. Дорожку выделили. Синяя не выделена. Дорожка режется. Чтобы поменять клипы местами, нужно зажать контру и тянуть к стыку. Есть разница между нажатием Ctrl до и после нажатия левой кнопки мыши. Если мы нажмем сначала левую кнопку мыши, а потом нажмем Ctrl, то мы поменяем эти шоты со сдвигом, который равен размеру меняемого шота. Чтобы накатить один клип на другой, нужно зажать Ctrl и подвести к стыку и тянем левой кнопкой мыши влево-вправо. Обратите внимание, чтобы между стыками не было вот данных уголков белых. Данные уголки говорят о том, что клип дальше не может растягиваться. Это начало, это конец. Вот, я влево не могу тянуть, вправо могу. Если мы его укоротим, здесь укоротим, присоединим. Нажмем Ctrl, и тогда мы можем двигать и накладывать один клип на другой. Чтобы закрыть все дыры разом, вот эти, мы переходим в Sequence, Close Gap. Если мы хотим создать Маленькую маску зачастую работать с такой маленькой очень неудобно. Мы не видим полной картины. Для этого мы можем выделить все ключи, нажать SHIFT, растянуть и менять mask expansion. Чтобы создать привязку playhead к стыкам, мы переходим в Edit, Preferences, Timeline и ставим галочку на snap playhead in timeline then Zap, snap in enabled. Привязка точки воспроизведения на шкале времени, когда привязка включена. Теперь мы можем привязываться к стыкам. Но я рекомендую эту функцию отключать и переносить Playhead с зажатым Shift. Мы когда нажимаем Shift, Playhead привязывается к стыкам. Это намного удобнее. Для того, чтобы ускорить или замедлить клип без создавания дыр, на таком примере мы сделаем 200 скорость, вот создалась дырка. Мы ставим скорость и ставим галочку Ripple Edit. Тогда все клипы перетянутся в левую часть. При замедлении видео в этом окошке, если мы выставим 50, можете поставить Frame Blending или Optical Flow для более приятного сглаживания видео. Чтобы застопорить воспроизведение кадра, нажимаем правую кнопку мыши на клип и выбираем Add Frame Hold. Клип режется после Playhead. Покажу вам маленькую фишку. Мы ставим маркер там, где мы хотим заморозить кадр. ставим. Маркер, копируем этот файл, на этом ставим add frame hold, вот эту часть режем как нам удобно, вот эту просто режем, получаем следующий результат. Чтобы определить, из какого исходника был взят фрагмент клипа, находящегося на таймлайн, используем функцию Match Frame или же горячая клавиша F. Сочетание клавиш Shift-R работает обратно для исходника, чтобы определить, где клип находится на таймлайне. Reverse Match Frame Shift-R Чтобы удалить неиспользуемые элементы с окна проекта, мы переходим в Edit, Remove, Unused. Если в проекте присутствуют ненужные дубликаты, можно удалить функции, которая находится рядом. Consolidate Duplicates. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Я всегда рядом, дальше больше. Пока.